Путешествия по Европе, многие из вас наверняка замечали вот такие латунные таблички Эти таблички крепко вмонтированы в землю Некоторые, правда, проходят мимо, не понимая, что они означают А кто-то останавливается и низко наклоняется, чтобы прочесть, что же здесь выгравировано Как правило, на этих табличках написано следующее. Здесь проживала Эмилия Фуксова, а также здесь информация об ее дочке Хелена Фуксова. Рождена Эмилия была в 1883 году, ее дочь рождена была в 1910 году. Они были депортированы в 1942 году в пересылочный лагерь Терезенштадт. Он находится здесь, недалеко под Прагой, и там они погибли. Идея этого проекта принадлежит немецкому художнику Гюнтеру Демингу. Он и его друзья вот уже на протяжении 25 лет воплощает свое видение в жизнь. Кстати, таких табличек по всей Европе установлено уже более 60 тысяч штук. Название этому проекту он дал весьма оригинальное – «Камень преткновения». Я вспоминаю, когда я впервые увидел вот такие камни преткновения. Это было много лет тому назад в городе Берлине. Я прогуливался по шумной базарной площади, и вдруг я увидел желтые латунные таблички, которые вмонтированы в землю. Разумеется, первое, что я сделал, я нагнулся, чтобы прочитать, что же там написано. Не понимая, о чем идет речь, мои глаза дошли до слова «Аушвиц», и тут у меня рефлекторно в душе сработало. Понимание, что речь идет о евреях, которые погибли во время Холокоста. В то же самое мгновение я обратил внимание, что вокруг меня еще собрались люди, которые так же, как и я, рассматривают эти желтые таблички. Знаете, друзья, не только в память о погибших евреях установлен данный мемориал по всей Европе. Многие таблички напоминают нам, что нацистский режим преследовал христианских служителей, лидеров сопротивления против нацистского режима, цыган и многих-многих других, несогласных с тем, что происходило в Европе в те времена. Я считаю, это прекрасная идея напомнить о той катастрофе, которая произошла более 70 лет тому назад. Заметьте, для того, чтобы человеку обратить внимание на этот мини-мемориал, ему надо остановиться, а зачастую и низко склониться, для того, чтобы прочитать все то, что написано на латунной табличке. Само слово сочетание, камень преткновения не придумал талантливый художник Гюнтер Деменко. Оно взято из Библии, из книги пророка Исаия. И сказано здесь следующее: И будет он освящением и камнем преткновением. И скалой соблазна для обоих домов Израиля. И еще один текст, который оставил нам пророк Исая. Поэтому так говорит Господь Бог: Вот я полагаю, в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в Него не постыдится. Как вы понимаете, пророк Исаия не призывает верить в камень. Это всего лишь метафора. И очень хорошо объясняет ее апостол Павел. Он говорит, что камень преткновения – это никто иной, как Иешуа, наш еврейский мессия и спаситель. Апостол Павел в послании к римлянам поясняет следующее, что для той части Израиля, которой отвергли Иешуа как спасителя, он стал камнем преткновения и соблазна. А для той части Израиля, которой поверили, верили в этот камень преткновения, он стал фундаментом жизни. Я не случайно провел параллель с латунными табличками, которые названы камнем преткновения. Напоминаю вам, для того, чтобы прочитать, что на них написано, человеку необходимо остановиться и низко склониться. Точно так же, для того, чтобы человеку понять Иешуа, что Он есть камень, на котором можно строить всю свою жизнь, человеку необходимо остановиться и склониться своим сердцем.